Привет, друзья, с вами Сафронов. Сейчас мы музычку чуть убавим. И у нас в гостях, кто бы вы думали, Александр Куваев. Ой, на самом деле, <соцентр> давайте <поцентр> я начну. <поцентр> Погоди, Саш, подожди. Давай. Вот самое важное, самое важное. Я на прошлой неделе делал стрим по поводу, что делать с тренингами, если у вас там их куча свалилась, там, и не знаете, что с ними делать. И я думал, у меня есть рубрика замечательная, которую я придумал. Вот чисто поболтать, потому что формат интервью сейчас достаточно популярный. Вот. Но вот рубрика, которую я вот назвал, вы видите, да, и здесь не мешки ворочать. Вот. То есть, в принципе, в принципе, неважно, что вам сейчас скажет Александр, в конце вы всегда можете сказать эту фразу про себя и меньше слушать, а больше делать. Вот. Поэтому за вас этот чай. Спасибо, Саше что откликнулся на самом деле. Сам предложил, инициативу проявил выступить, пообщаться. Не то, чтобы выступить, пообщаться. У нас свободный формат, нет никаких абсолютно рамок. По таймингу мы не знаем, сколько мы будем сидеть, как пойдет. Вот. А, и он первый, кто в этой рубрике. Вот. Саша у нас чемпион, психолог. Как он любит говорить? Как ты любишь меня обзывать? Я только не знаю. Я искренне считаю, что ты чемпион. Чем... А, еще... А, дядька, это мое слово, да? Дядька, твое все, Все, все, окей. Ну вот, в общем, сегодня Саша решил поделиться. Я не знаю, я не смотрел, о чем он будет говорить. Может быть, какая-то фигня, водища полная, как Водолейла Портнягин. Ой, это мы сейчас в хайп зайдем, да, по ютубу? Вот. нужно сказать волшебное слово, да? Да, да, да, да, да. ранжирования. Так вот, будет полезно, Саша, Давайте сейчас скажем, что полезно для кого это будет? Для тех, кто выступает, ведет стримы, ведет мастер-классы, кто видео, в принципе, записано, что видеоконтент, как вы знаете, сейчас набирает обороты разные, и в том числе вот эти стримы мы почему начали вести. Ну, во-первых, я профессионально этим занимаюсь по ходу деятельности, но вот сам свой личный формат тоже вот решили сделать. Саш, вот расскажи, для, для чего вот первые сейчас три минуты. Расскажи. Первые три минуты мы по, за, по всем законам, нам, нам надо лупу открыть, чтобы люди досмотрели до конца. <свят> все, сейчас в двух словах быстро. Значит, почему я вообще вы, выразил свое желание поучаствовать? Потому что у тебя красиво оформленные стримы. Ну, ну реально красиво оформленные, ребят, посмотрите. А, Во-вторых, есть, есть, есть чем поделиться. Я практик, я делюсь тем, что я наработал сам то есть это не вычитано, не высмотрено, это прям с а поля, в чем? Да? Ты сам выступаешь часто, да? Смотри, во-первых, я сейчас поясню, почему имеет смысл меня послушать в данном вопросе. Значит, с одной стороны, я очень много учился выступать, у меня был лютый страх с детства. И мне всегда было очень страшно выступать на публику, перед камерой. И я очень долго к этому шел. Со мной работали люди из театра, со мной работали прям такие знаешь психологи я проходил программу я сейчас расскажу про тренинги вот про двух, трех, тре, днев, двух трех дневные двух-трехдневные двух, тренинги по публичным выступлениям почему они не работают и почему я в них не верю да то есть если есть такой человек который Дальше, сейчас посмотрит двух-трехдневные двух, тренинги по... где учат выступать публично два-три дня да да. Ну, ты же ну, что, ты ни разу не видел тренинг я, я не отслеживал на тренинг. самом деле. Я считаю, что у меня так все отлично. Я вообще спикер от Бога. у Меня сам Бог велел выступать так, на бы, сцене. Да, кто, бы, кто бы сомневался? С этим вообще никто не спорит. Да, но я вот, вот, вот убежден, это... что они не работают. Вот прямо не Мне работают. Мне кажется, любой я проходил... за 2-3 дня вряд ли. Ну, тут понимаешь еще, какой, какая история. Вот я проходил еще, еще, ко всему прочему, проходил двухмесячную программу, которая была настолько грамотно продумана с точки зрения методологии. Ребята из Модус Пробус ее делали. Я ее и проходил, и продвигал, и поэтому еще разбираюсь, да, вот как это все а, устроено. То есть, с одной стороны, у меня есть личный опыт, да, когда я учился выступать, работал с речью, работал со стрессовыми реакциями, да, как управлять, как влиять. А на себя, на свое состояние, на аудиторию, это с одной стороны. С другой стороны, я работал с ребятами, их многие знают, это такие топ по рынку, которые учат именно продающие делать презентации, продающие выступления делать. С ними очень много работал. И третье, сейчас так получилось, что в, своей, в своем консалтинге, в своей практике я выхожу на корпоративный рынок и все больше консультирую компании, а не отдельных людей. Это как бы мой интерес, это мой, мой следующий этап. То есть ты, ты стремишься все-таки не к личной работе, да, персональной? Mm. Так или иначе, когда ты работаешь с компанией, тебе всегда нужно работать и с руководителем или владельцем, и с его командой, да, потому что они очень сильно связаны. Сегодня не об этом, okay. и да, и сейчас я понял такую штуку. Меня стали привлекать именно на усиление продажи, на влияние там на выручки, на что повлиять там на продажи онлайн-школы, где идут продажи через вебинар. И точка влияния в этих историях это именно. Мы сейчас назвали еще одно хайповое слово, по-моему, да? Какое я сказал слово? онлайн Онлайн-школа. У нас появились еще кто-нибудь Все, слушай, это прям топ вообще. Портняги. Онлайн-школы. Портняги давай школа, биткоин. Ну, там, да, хайп уже ушел. Да. что там еще? Ну, и дуть на всякий случай, да. Чтобы прям как хайпануть, так хайпануть. Да, окей. Вот. И, э, и когда, когда приходит с э, запросом компании, говорят, слушай, нам нужно увеличить продажи, и ты понимаешь, что точка влияния на продажи чаще всего это вебинар, это продающий вебинар. Mm -hmm. Это то, как подается продукт, это то, как, э, как его продают, и то, как ведет себя человек. И приходится работать со спикерами. Заходишь работать со структурой, и потом понимаешь, что нужно поработать еще и с его подачей, и с его состоянием. И вот то, что, то с чем приходится сталкиваться на рынке, я сейчас и хочу поведать. Я выписал 14 пунктов. 14. 14. Пунктов. Они не сортированы, они не категорированы. Вообще, вот они... ну, реально пофиг. Скажи мне: единственный, пока ты не начал эти 14 Давай. пунктов, то есть вебинары вот в корпоративной среде, я так понимаю, это офлайн, да, который потихоньку идет в онлайн. По сути, да, это всякие онлайн-школы, у которых там, кстати, обороты лютые. Вот прям лютые последнем кейсе, где я работал, выручка была три, когда я зашел, когда вышел через два месяца пять. Вот, вот насколько месяц. подкрутил. Запуск. Один, а, запуск. Запуск. Один а запуск, запуск. Сколько или? по времени? Неделя. Ну, То есть неделя идет подготовка к запуску, там различные вебинары и потом заходит в курс. Неплохо, вот. слушай. И они, вот прям... по по терминологии просто я обычно Цепляюсь к терминологии, ну, например, да, да. вебинар Для меня это настолько старый и устаревший, и надоевший термин. И они вот в этом лексиконе, просто мне интересно, я провожу аналогию, то есть слежу вот за этим, как люди одно и то же называют, то есть раньше называлось вебинар, потом там мастер-класс, хотя одно и то же, сейчас прямые трансляции, хотя по сути, ну, я вот не стал бы сталкивать прямую трансляцию и вебинар, вот, потому что все-таки мне кажется, это разные форматы. Вот, но вот Это в... риторика же уже, по сути. Да, да. А, ну да, Есть. в принципе, это такое. Кому что? Ладно, окей, 14 пунктов, да? Значит, да, 14 пунктов, и я их никак не категоризировал. Вот да, просто вкусы, сел, выг... выгрузил в... из башки, да. да, я понял, что формат такой лайтовый можем на фристайле. У нас Абсолютно такая вообще нас дружеская будет... посидел и цель нашей дружеской посиделки причинить пользу людям. Поэтому, конечно, вы... потому что у меня тоже есть и ну, в моем окружении есть люди, которым, возможно, будет полезно с тобой потом пообщаться. Вот. Я так понимаю, это можно сделать, правильно? да Ты же не конечно. полностью уже в корпоратив ушел. ты еще Ну, мне интересно, понимаешь, есть моя стезя, это как, я не знаю, предназначение, назови, когда я помогаю людям там конкретно индивидуально. Но в этом блин, если сказать скучно, это немножко не то будет. Но хочется еще именно с корпоратами. Там вызова больше. Вот. Там ну, вызова понял, больше. Понял. Понимаешь, да? да? Потому что здесь уже прям, уже как это, такой, плату. Хочется прям... Все, видеть. я понял тебя. Ну окей, а, погнали тогда, да? Погнали. Значит, Давай. все, кто выступает, все, кто записывает видео, те, хоть как-то там выходит перед аудиторией, важно понимать. Вот, значит, три составляющие, на которые я обращаю внимание. Да? Это твое состояние, в котором ты вещаешь здесь и теперь. Есть такое понятие профессиональная стойка. Вот как бы я не устал, вот как бы мне не было грустно на сегодняшний день, я могу, я стою перед камерой, я включаюсь. Или я стою перед аудиторией, все, я включаюсь в определенное состояние. Это устроенная могу... история, да? Она не стихийная. Это... Это, это уже наработанное, Все то есть ты в их состоянии. Как Тони Робинс выходит, ему нужно попрыгать на басу. Я только хотел вспомнить вот эту его стойку, вот это вот его, это чудо-женщина, вот это. Ты не про нее случайно говоришь, нет? Нет, <съя> <съя> профессиональная <съя> стойка... Еще одно хайповое я... слово сказали, мы прям в тренде вообще <съя> слышим. <съя> мы сегодня мочим. <съя> да, и профессиональная стойка – это твое состояние, это твой настрой. Когда ты моментально можешь, хоп, и включиться в нужную... В нужен настрой. Короче, это твое состояние. Второе это э, структура твоей, твоего контента. Да, вот что, что ты вышел, э, зачем ты вышел, что ты хочешь от аудитории и как ты доносишь им свои идеи. Потому, потому что можно выйти, э, прости, за такое слово, и просто срыгнуть на людей прям тону всяких умных мыслей, и они захлебнутся. Понимаешь, он будет немножко э, ну, не перевариваться. Я кстати, встречал такой формат э, выступлений, когда загружают терминологии. Топят, топят. И, и вроде все затопить. круто. Ты знаешь, есть ощущение крутости вот этой вот. но ну, ни хрена непонятно. И что дальше? То есть, вообще непонятно. Но круто. Вот. вот есть ощущение крутости и вот одновременно непонятно. Есть такое? Я был на таких мероприятиях, да. Да, то есть, задача это соблюсти. вот, э, То есть, мы, мы влияем на какую-то логику, на рацию. И это у нас про аргументы, про цифры, да. И мы влияем на эмоции. Вот я убежден, что тут должен быть баланс. Можно вот может выйти какой-нибудь э, женщина-спикер и чисто эмоциями затопить. Вот ты сидишь э, там, я по обратной связи, потом смотрел, сидишь и понимаешь, что Вау, все круто. Ну, почему я должен принять решение? Почему мне нужно купить? да и, Ну, в данном этом сети добавили вот аргументы. Тут... Да, согласен с тобой. Я, кстати, тоже сторонник того, чтобы, это, знаешь, разбавлять люди, которые нужны цифры, люди, которым нужны эмоции. Вот это все, да, окей. Скажи мне, есть спор, ну не то чтобы спор, есть мнения разные, что мужикам нужны цифры, девушкам нужны эмоции. Я бы так не утверждал нету, же классическая... вот, я вот, Мне тоже кажется, что это все такое Настолько личное дело Каждого, что нету вот такого и, Есть такие рациональные, логичные Женщины да. и такие эмоциональные мужчины Тем более в наше время <свес> Время гендерного переполоха <свес> Я считаю, что нам, нам так не рассуждать и, ну, Это же классическая нлп схема, когда ты заходишь на Windows, там у тебя вызывают эмоции И, и кладут тебе три рациональных аргумента Почему тебе нужно купить mm -hmm. Ну вот и Рабочая история уже отработанная, да, да нельзя. Вот, поэтому твое состояние, структура твоей подачи, да, и ну, структура контента, струк, структура информации. И третье, это твоя речь. Э, речь, а, как ты, а, чистота твоя речи, насколько mm -hmm. ты ей владеешь, насколько ты четко говоришь, насколько у тебя там нет... А, Короче, речь. Мы сейчас все это. Мы все эти пункты так или иначе сейчас раскроем. Вот, имеется э... ввиду, в виду, речь это тембр, э, там, знаешь. Это, ты, ты знаешь, это скорее голос. И голос это как инструмент. Ну, это вот вокальная могу... история. Ну, его можно сделать ниже. Не вот, из-за того, что голову. не из-за того, что там слова паразиты, например, или ты как-то деревенщина. Нет, я скорее говорю именно про речь. Все. ты можешь. Чтобы ты говорил четко, понятно и без всяких там левых слов там, э хрюму, чтобы вот этого не было. Угу. Вот. Все, погнали? Да, давай, поехали. Значит, первая ошибка это нет контакта с стресс Подожди, так это вот до этого мы что обсуждали? Три, три пункта. До этого я даю структуру, понимаешь? Есть три категории, да, это эта категория, это твоя твое состояние. Состояние, постановка структура. тела и речь. Структура... Все, нет, нет, нет. Состояние, структура а. твоего, твоей подачи, это да. насколько, как то структурированно контент подаешь. И, и третье, это твоя речь, Все, да, речь. чистота твоей речи и так далее. Вот эти три, я считаю, пункта, над которыми надо подумать. И теперь мы эти три пункта, вот эти три категории, три направления, три важных составляющих крутого спикера должны, ну, разобрать. И вот сейчас пойдут уже пункты, прям ошибки, с которыми сталкиваюсь. Значит, Давай. первая ошибка – это нет контакта со стрессовой реакцией. Когда мы выходим перед аудиторией, у нас по-любому накрывает стресс. Ну, прям по-любому накрывает стрессовая реакция. Это может быть легкое волнение или это может быть какой-то спазм, да. Вот у меня какая была проблема в свое время? Я, например, начинал очень быстро тараторить. У меня прям темп речи очень сильно увеличивался. И если выступаю на сцене, начинаю сильно ходить. То есть у меня стресс уходит туда. То есть я его не отследил и начал тараторить и так далее. У, у каждого человека своя стрессовая реакция. Каждый человек по-своему это проявляет. И вот а, за, трехдневный, за трехдневный тренинг ты за свои стрессовой реакции вряд ли познакомишься. Ну, ее нужно прямо отследить, увидеть и понять. И Давай вот... небольшую поправочку хотел уточнить. Uh -huh. Мы сейчас говорим, вот эти пункты, они правильные как для онлайн выступлений, так и для офлайн выступлений. Не важно, не, важно, не важно. Потому не что важно. я вот сколько, я не знаю, уже стримов 200, 200 мы проводили уже за все время, если не больше, и перед uh -huh. каждым стримом есть мандраж. Даже, вот, и даже если я нахожусь на, ну, то есть, если я нигде не свечусь, ну, говорю говоря, я просто организую, то даже в этом случае у меня мандраж, то есть, ну, какая-то вот история вот это есть. Вот это я, я за собой отслеживаю, это вот, очень интересно. Это, я постоянно удивляюсь, блин, я уже, уже 300 этот стрим уже, да что ж такое. Это абсолютно нормально, просто если ты, грубо говоря, не, если ты... Ты к этому привыкаешь, и толерантность срабатывают. Да? Тебе со, со, со временем становится проще. Но это волнение, это же энергия, это драйв, на котором можно ну, да, ворваться. Он, ты можешь на нем ворваться там и просто сжечь, либо этот, это состояние этот стресс сождет тебя, и ты там провалишь выступление. Еще когда ты вот обучаешься, я точно понял, почему там у нас 8 занятий, два месяца было, мы занимались раз в неделю, и что важно, там есть один момент, когда ты фуроришь, просто офигенно выступаешь, и говорят «Вау, как это было просто круто, и ты сам от этого кайфуешь». И на следующее занятие ты приходишь, ты просто садишься в лужу. И я прям понял, что это важно пройти и желательно, в учебном процессе. Когда ты и фурор, когда ты понимаешь свою верхнюю планку, и когда ты садишься в лужу, и когда ты понимаешь вот эту свою когда ты и там, и там был. И это важно, я считаю, пережить еще на стадии обучения, чтобы ты уже выходил и был ко всему готов и понимал, как именно тебе нужно себя готовить, настраивать и вести. Поэтому первый пункт – это нет контакта со стрессовой реакцией. То есть каждому важно понимать, это еще и в жизни пригодится, не только при публичных выступлениях, а какая у вас реакция на стресс. Как вы реагируете? Может, вы спазмируете плечи, значит, знаете, ногти грызть или там еще что-то делать. Но это вот… Э -э... Это, знаешь, стадное это чувство, когда паника, да, у людей, когда что-то происходит, массовый стресс какой-то, да, то вот давят людей. То есть у большинства людей вот это бессознательное вот это стадо. Ну, это же страх. Страх, что тебя ценят, страх, что тебя отвергнут. То, то есть там реально страх смерти. По сути, когда ты выступаешь, если мы сейчас будем разбираться, мы придем к страху смерти. Ага. Вот. Ну, мы этого делать не будем, поверьте на слова. Да, это, это был первый пункт. Второй пункт, вторая ошибка, с которой я встречаюсь, это тавтология повторы. Когда человек доносит одну идею, и он говорит ее, блин, с одной стороны, он постоянно повторяет одни и те же слова. Это очень просто, это очень легко, это прям очень просто. Вот очень просто, вот сюда нажмите, сюда проходите, здесь оплачивайте, и там все очень просто. Ну, Понимаешь? А -а -а. И ты же начинаешь сомневаться, что <laughs> так или там все а просто, это не да? делают ради того, чтобы, для, знаешь, нас же учили в свое время, что давать информацию, как будто клиенты или люди, которыми вы общаетесь, как они Гомеры Симпсоны. Они глупые. Нет. Нельзя к аудитории относиться как к баранам. Вот прям нельзя. Ауди... Вот, вот это прям еще одна ошибка. Спасибо тебе. Аудиторию нужно уважать. И относиться к ней как к мыслящей. Это как... в 2019 году, твой, даже не в 2019, 18-19 2018-2019 пошел этот вот, вот, тренд, что надо все-таки людей уважать, которые тебя платят, да? Не-не-не, я точно понял, что… Наконец-то! Мы, мы даже не говорим про уважение аудитории сейчас, а мы говорим про на то, знаешь, я настолько, блин, умный, я настолько, блин, хитрый, что я всех перехитрю. Mm -hmm. Понимаешь? Вот yep. скорее вот про эту позицию. А, на ней можно погореть. Поэтому вторая ошибка это тавтология и повторы. Она может быть примитивна, и может быть, когда вы просто повторяете одну и ту же, одну и ту же мысль до бесконечности, это, это нехорошо. Это не mm -hmm. okay. Так, да, третье. Это общие фразы и слова. А, когда Вода, Знаешь, есть такие, да, есть По сути, вода, но это, я, это клише. Клише это осознанность, гармония, повысить доход. Вебинары. Вот эти фразы, да, вот эти слова, которые уже мозг игнорирует, потому что они из каждого утюга звучат. И я вот прям, я работал со спикером как раз одним, и где мы слово гармонии вот надо было донести, проблематизировать ситуацию и сказать э, аудитории донести, что у них нет гармонии. И она говорила в лоб, ну вот, допустим, у вас нет гармонии. Или если у вас нет гармонии, тогда вам, вам нужно купить этот продукт. И, во-первых, срабатывает реакция, с чего это у меня нет гармонии. И Все у меня есть, да. А с другой стороны, никто толком не понимает, что такое гармония. Что такое, что такое, что такое это, как же понять, да. я сижу, думаю, -то... блин, гармония да. я сижу, и или то есть... я в стуле сижу все-таки. Да, то есть все как бы слышат эти слова, всем вроде бы понятно, но на самом деле никому не понятно. И я очень, я давно на этой теме стебусь, и я очень часто спрашиваю, что значит осознанность, да? что значит гармония, вот объясните мне. И вот в этот момент я вижу, что люди начинают думать. Понимаешь? И поэтому, вот, допустим, например, из той же гармонии, я говорю, опишите, как это нет гармонии. Вот опишите человеку. И она начинает, ну вот вы приходите домой, у вас нет контакта с мужем, он там сидит там со своем, в своем ноутбуке, да. вы заходите к детям. И вот она начинает описывать какую-то бытовую ситуацию, и человек внутри себя делает вывод автоматически. Да, блин, у меня нет гармонии. Но это не ты ему сказал, а ты просто обрисовал ситуацию, и он сам сделал, сделал вывод. То есть, можно сказать, нет гармонии, а можно просто на уровне бытовом показать, как это нет гармонии. И вот эти слова надо распаковывать прям обязательно. Uh -huh. вот эти well, это криши... очень интересно, на самом деле, потому что криши... uh -huh. я, ну, есть проекты, по... которые связаны с эзотерикой, uh -huh. а там полно этих слов. Uh -huh. Там просто там сундучок не открывает. Очень uh -huh. интересно, да. Окей, okay. давай дальше. Вот, и тут вот, да, значит, избегать общих фраз и слов. Если вы говорите там, короче, не буду раскрывать, все понятно. Дальше, не сформулирована цель. Мы уже вкратце об этом сказали. Ты вышел, вот либо не сформулирована цель, либо сформулирована, но ты ее не придерживаешься. Ты вот как бы зачем это сейчас делал? Или ты зачем сейчас это сказал? Ну, как бы, ну, не знаю, ну просто сказал. Это как-то влияет на твою цель? Нет. А эту историю ты зачем рассказал? Ну, просто так. Это влияет на цель? Нет. То есть, нет, когда ты понимаешь, что тебе нужно вот конкретно там либо продать, либо убедить, либо соблазнить, либо вдохновить, либо вовлечь куда-то, ты должен, все твои месседжи, все твои истории должны быть подчинены именно этой цели. И, кстати, вот сразу отсюда вытекает следующая ошибка – это мало историй. Рассказывайте истории о себе, про себя. теллинг. Storytelling. теллинг еще не вошел в слово «паразит» как вебинары? Я думаю, По-моему, нет, по-моему, еще. Еще не так нам Ну, сторителлинг еще никак как вебинары, потому что это тренд еще. Пока это тренд. Окей. А автоворонки и боты, вот они даже при... Пока сторителлинг они обошли, по-моему. Ты, короче, чисто мочишь на этот самый, на хайп. Боты, мы Мы стараемся в топы выходить максимально. Да, будешь там по-любому. Так, окей, сторителлинг. Сторителлинг. То есть побольше истории именно из жизни. Вот ты какую Своих личных сказал... или можно клиентских? Знаешь, я пришел к тому, что вот работал опять же на этом проекте, я раскрывал спикеров. Я просил, чтобы они рассказывали историю о себе. Мы прям готовили а -а -а. истории. И когда ты раскрываешь спикера, у аудитории больше доверия. Я тебе даже больше скажу. Мы вот проводим с американцами интервью периодически. И у нас в гостях бывают эксперты. Эксперты, угу. которые вот просто знают материал, а есть собственники, которые делают какой-то большой проект У них идея большая, и они тоже являются в этой сфере там экспертами То есть разный уровень экспертности, да, начитанные там, грубо говоря, умники А есть умник, который практик И я тебе скажу, огромная разница в восприятии, когда человек чувствуется, что он живет вот этим вот да. он живет и рассказывает, вот как будто вот, как вот, у него это все льется, знаешь, как в вот, ручеек льется, а ты слушаешь такой офигеть, а когда просто видишь какой-то задрот, грубо говоря, сидит, он много всего знает. Ну, числа он, ваша раша, да. Да, и он такой вот, он скучный, вот чувствуется вот скучно. А вот живой, живость вот это, конечно, да. Понял тебя? Да, да, это вот как раз про состояние. Дальше следующий пункт это пятый, пятая ошибка. Это ты не понимаешь, перед кем ты выступаешь. Кто тебя сейчас слушает? Кто твоя аудитория? Кто к тебе пришел? И это важно для того, чтобы ты понимал, на каком вот мне, чтобы донести своему клиенту какую-то мысль, я доношу эту мысль его словами, его а, в рамках его мировоззренческой концепции, понимаешь? Вот он так смотрит на мир через эту религию, я на этой прям на этом И, языке его доношу. Работу, чтобы понять вот эти слова, ты изучаешь как-то? Ну, как, если я работаю, если мы сейчас говорим про работу с клиентом один на один, то ну, я же вижу, как он общается, я это понимаю. Mm. А если я иду выступать, ну, ну, если ты проводишь вебинар, ты знаешь свою целевую аудиторию, там команда работает, маркетолога который целевую аудиторию тебя там ну, как бы описывает, сегментирует и приглашает. И ты уже понимаешь, а в прямом, а вот... вот если брать онлайн, вот в прямом эфире как-то можно это узнать? У, в тебя прямом эфире есть, как... у тебя есть, да, информация от маркетологов, окей. А вот чтобы ты сам еще что-то, дополнительную инфу какую-нибудь, нет? А что... Что делаю я? я? Я сторонник динамики. Что такое динамика? Это когда ты взаимодействуешь вот прямо здесь и сейчас. То есть моя задача – это запустить динамику. Есть разные технологии, сегодня опять же не про это. Запускаешь, запускаешь динамику и начинаешь с ними взаимодействовать. И ты уже прям видишь. Ты, то есть если я провожу там вебинар продающий, то я вначале вебинара, а, знакомлюсь с людьми, я постоянно с ними общаюсь. Я уже вижу, о чем с ними, на каком языке им донести, да, Это, кстати, идеи. да, очень верная мысль. Я вспомнил тут же, где-то я давным-давно видел пост от одного очень хорошего продажника, очень сильного, он на большие чеки продает. Он говорил тут тоже про онлайн свои встречи вот эти, и он как раз вот этот момент вспоминал, что на моих встречах в онлайне чат просто летит так, что ну, даже просвета нету. Поэтому у меня все хорошо. А если у вас сейчас стоит, все, считай, пропало. Вот. вот, поэтому да, я сторонник того, чтобы была движуха, чтобы... И опять же, вот в этом проекте, про который я сегодня уже говорил, я прям делал упор на динамику. Мы внедряли туда технологии, инструменты, которые запускают эту динамику. И <соспособление> это, было, это было круто. То есть, ну прям это было круто, это круто сработало и зашло. Okay. Так, значит, это, это была пятая ошибка, когда ты не понимаешь, перед кем ты выступаешь. Шестая, вот э, мы уже вскользь об этом сказали, это слабая аргументация. Ты вот говоришь, что мой курс он прям супер-мега классный всем поможет. Аргументируй, блин. Аргументируй. Ну, то есть, мнение, факты, а... правильно я понимаю? Да. То есть, ты сказал какое-то какое мнение, подтверди да. фактами. Ты сказал, какой-то. Ты говоришь какую-то идею, подтверди фактами, потому что бывает очень много голословных каких-то таких вещей, заявлений, и это все как бы ну, это не работает. Поэтому идея аргумен, аргумент. Идея аргумент да, Прямо вот, аргументация делает на это. То есть вызвал эмоцию какой-нибудь истории и аргументы под, под, под, Блин, под Слушай, перебью. я сейчас тебя перебью, но твоя Давай. картина так подходит к нашей сцене на самом деле на стриме. Да, и многие, и, и люди посмотрят мои эфиры, там, вебинары, они кайфуют они Да, очень... окей. Все, давай дальше. Отвлеклись. Да, слабая аргументация. Дальше. Слабое, вот слабое вовлечение, нет динамики. Да, ну, это, ну да. это, это мы уже тоже обсудили. Как бы, знаешь, есть такой человек, который выходит и начинает просто, вот, просто говорить. И ты понимаешь, что он занимается самолюбованием. Да, То есть, есть. Угу. Ты, ты, ты пришел, по сути, людей пригласить там, там, куда-нибудь на свою программу. Но ты сидишь и собой любуешься. И у тебя уже цели поменялись. Ну, ты уже как бы... Угу. отслеживать это угу. да, вот слабо. Так, вот. Две, две позиции, это прям разные проекты. Один в одну сторону, другой в другую. Первый. Извиняющийся тон. Знаешь, когда человек как будто вот упрашивает, вот, вот как будто бы... А, как будто бы он оправдывается, как будто извиняется. Вот он вот, вот из этой позиции вещает. Скажи мне, ты бы купил такого человека хоть что-нибудь вообще? Ты поверил бы ему, если ты чувствуешь, что человек за собой как-то извиняющимся тоном тебе вещает свои? Ну, это риторический, вещи? мне кажется, вопрос. Да. И есть есть такая история. Вот ко мне сегодня обратился один ко мне сегодня обратился один бизнесмен. Он завтра выступает в Сколково, защищает свой проект. И у него ему дали обратную связь, с его коллеги, не коллеги, а с кем он учится да, на этой программе, mm -hmm. что у него а, в его презентации звучит и прям выплескивается личная драма. Mm -hmm. И вот он ко мне пришел с запросом убрать эту личную драму. Это уже про состояние. Вот понимаешь mm -hmm. идею? Вот тут та же самая, Слушай, спрашивай. А как, та как та это со... то а вот никак. Понимаешь, если тебе... То Только есть, со стороны могут сказать? Собирать обратную связь. Собирать обратную связь от людей, которые тебе, ну, которые компетентны хоть чуть-чуть, которые там тебе ну, реально... или объект. тебе ссылку на веб, на веб кинуть и при заплатить, да? Ну, группа, да, кстати, я так и делаю, я так и по работаю. Да, давайте вебинар, там я вас докручу. Все, это сразу, нет, ты извиняешься, все, еще сто тысяч. <смех> да. Но, но, на самом деле, когда ты видишь, как твоя работа влияет на чек, ты понимаешь, что это может стоить, ну, там, горах. Да, но вот. человек сам, как, ну, как правило, во всех, если, ну, я вот сталкивался с психологическими всякими направлениями, как правило, человек за собой никогда не замечает. Надо всегда взгляд со стороны. Даже психологу, грубо говоря, должен иметь взгляд со стороны. Обязательно. Есть есть часть нашей личности, часть нашего поведения, которое мы не можем как собственные уши увидеть без зеркала. То есть не нужно увидеть, я пойду к зеркалу, подойду. Тут та же самая история. Иди отразись от кого-то, желательно от компетентного компетентного человека. Отразись от него, он тебе даст обратную связь, и ты поймешь, там, что тебе-то нужно улучшить. Тут та же самая история. Ты думаешь, все вот спикеры, то, о чем я сейчас тебе говорю, ты думаешь, они это видят? Угу. Отнюдь. отнюдь. Причем они не видят, и даже их команда не всегда это может узреть. Вот. Okay. Значит, вот, это извиняющийся тон. да, вот Ты объясняешь, оправдываешься, вот, не очень видно. И другая, противоположная история, это надменная. Когда ты такой прям вот, задираешь нос, вот, то есть у тебя по сути стресс, да, у тебя спазмируется вот эта часть задняя, и у тебя немножко задирается нос. И при этом ты выглядишь как такой, знаешь, заносчивый засранец, который вот так вещает, а по сути тебе просто страшно ты просто в себе не уверен, да, но вот этот надменный тон, короче, вот такой, так, с таким работал, приходилось это э, тоже как бы нивелировать, потише делать. А так, ну, ты дальше, наверное, скажешь, куда стремиться надо, да, в середину, как, как что за середина, вот есть а, оправдывающийся тон, да, есть надменный, а середина, что это? Ну, ты, ты пойми что по сути Братом это братишка я... душа в душу братишка душа в душу да да да вот так смотри по сути извиняющийся тон и надменная позиция это это, это реакция на страх, на стресс. Просто кого-то сюда заносит, кого-то сюда заносит. Когда ты этот стресс внутри отслеживаешь, как бы ну все, ты уже у тебя реакция может не идти. Я тебе пример сейчас приведу: когда я занимался тайским боксом раньше еще, и выходил на ринг, вот ты приехал на соревнования, у тебя 30-я пара. И ты ходишь, ждешь, пока ты там будешь выступать, и ты видишь, как людей просто вырубают кого-то коленом, кого-то локтем. И ты не понимаешь, что с тобой сейчас будет. И ты ходишь и понимаешь, что тебе жутко страшно. И ты пытаешься этот страх игнорировать. Делать вид, что, ай, блин, да пофиг, да мне на самом деле не страшно. Ты ходишь, бровируешь. И это самая тупая, самая тупая стратегия, которая только может быть. И, и тогда я для себя нашел, мне кажется, это прям, это прям чит. Вот прям делюсь. Я иду за победой, но... Вероятно, может быть и такое, что меня и вырубят. Но иду я за победой. И как только ты себе разрешаешь облажаться, все, ты уже, то есть ты вот эти вещи нивелируешь. А и, а и, понимаешь, идея? Ну, да, ага. да, и у меня были примеры, когда ребята мощные, чемпионы, которые реально, ну это реально машины, они выходили на бой, они доминировали жестко. Но вот из-за страха именно облажаться, опозориться, они просто проигрывали, пропускали какой-то дурацкий удар совершенно, и все. Не, Поэтому не, вот этот страх облажаться. Не, нет, а, в транссерфинге, кажется, называется это важность, да? Понизить важность. важность? Вот, вот то это, нет? То есть, по, су вот. по сути, да, это словами трансформинга. Я прошу прощения, здесь, ребят, кто смотрит меня в эфире, зайдите, пожалуйста, на Фейсбук. Вот там все движуха, там можно будет поговорить, потому что здесь я говорю как подглядывающий. Если я выключу микрофон, меня будет ругать мой. С Саша любит подглядывать, поэтому. Да, вы, не люблю подглядывать. Не люблю тебя за мной, мной okay. подглядывать, да. да. и поэтому вот именно страх опозориться, вот страх облажаться. И если ты с ним не в контакте, если он у тебя есть, а ты делаешь вид, что у тебя его нет, вот случаются вот эти недоразумения в виде меняющегося тона, или, да, либо надменного. Okay. Вот. Дальше, это у нас была восьмая, девятая ошибка. Десятая, это артикуляция. Вот э, есть, бля, бля, бля, ну, непонятно, что ты говоришь, да? Ой, это, мой, а, это мое, это мое, да, я, я очень люблю... говоришь? Вот есть Олесь Тимофеев, блин, при всем уважении, но мне иногда ему хочется написать, чувак, ну, блин, поработай с речью. Ну, классный парень, толковые вещи говорит. Ну, то, как он говорит, ну, чувак, позаботься о моих ушах. При всем уважении к нему, да? Скажи, речь. Речь это вок — это к вокалисту. Ну, есть люди специальные, которые это все подтягивают, правильно? Это занимание, а -а -а. Это вот эти упражнения. А -а -а. А вот эти, да? Не-не-не. А -а -а, это все про голос. То есть вот. есть голос — это твой диапазон. Глубина, Окей. ширина его там. Речь — это четкость. ]hmm. А речь — это, это четкость. Это то, что ты говоришь, With и то, как ты говоришь, да? Насколько четко ты говоришь. Насколько ты можешь с интонациями играть, вот эти всякие штуки. Ой, слушай, с интонациями, вот. Я смотрел проповедников. Угу. Это настолько уникальный и классный пример, проповедники. Они настолько феерично это все делают с интонациями, просто загляденье. Угу. Качают они там, мама не горюй. Угу. Да. Угу. Вот, поэтому вот слабая артикуляция. Ну, позаботься о слушателях, позаботься, чтобы они тебя нормально. Я Это заранее меня... извиняюсь у наших зрителей, кто будет дальше смотреть. У меня вот этот косяк. Да, я знаю. Я с этим никак не работаю, извините. Слушай, если ты хочешь, я могу дать тебе артикуляционную разминку. Просто будешь день там по 10-15 минут уделять, и у тебя через неделю, через две прям будет речь уже по Все. Театралы, давай. Напомни мне. Так, артикуляция. Дальше. Это чистота речи. Мы тоже уже вскользь об этом говорили. Чистота, это вычистить да. вычисти свою речь вот от всяких звуков паразитов. Вот у меня сейчас паразит вот. Я много от каких избавился. И услышать же можно только после того, как ты себя слушаешь потом. Знаешь, как я делаю? Ну. Я много пишу аудиосообщений. И я каждое прослушиваю. А -а -а. Это, кстати, это тоже ребята чит. Прослушивает свои сообщения, прослушивает... Есть такие люди, кому не кайф себя слушать. Вот это прям... Это... Это нехорошо. Я ненавижу это... вот аудиосообщения. Всегда хочется убить человека, который пишет аудиосообщения, Но я понимаю его тоже. Вот. Но я монтажом занимаюсь иногда. И периодически вот свои какие-то там вещи режу. И тоже вот слушаю на дорожке. И тогда я там все... Прям хочется себя удавить в этот момент. И... Но переписать уже нельзя. Вот, да, есть такое. Это, это крутая практика, потому что у тебя со временем речь будет вычищаться. То есть, если ты заметил, что у тебя есть слово «паразит», да, то есть, если я даже работаю... Вы даже не слово поразить, знаешь, бывают вот эти какие Вот эти даже... Это когда ты думаешь, тебе нужно паузу чем-то забить. Вот это стремление, да, скорее скорее там напитать эфир, чтобы не было пауз, чтобы люди там не теряли тут время, вот эта вот история. И надо вот заполнять такие хрюму, вот эти истории. В общем, частота речи. Да, okay. вот насколько... ну, это еще чтение, это еще, в принципе, мышление. О, скажи, мне, а, чтение классики помогает? Слушай, в любое чтение помогает. Люб... Это совершенно, совершенно точно любое, а, любое чтение помогает книг любых электронных или вот в обычном. Да пофиг, да пофиг. Это уже прям нюанс. Просто есть, ты знаешь, или... это я на всякий случай уточняю, чтобы не было вот этих вот, ой, вы знаете, у меня, я не люблю электронные, я читаю только книжки, не работает. Ну, то, чтобы а -а -а. вот это вот говно все убрать. Ч да. Читайте, да, читайте любые, главное читать, потому что, ну, тоже же. На, натаскиваешь окей. мозг. Угу. Дальше, 12, это мы тоже об этом уже сказали, это непонятная структура выступления, когда человек просто тупо топит информацией, топит контентом. А, а у меня еще вот это есть, а еще вот это, а еще вот я про это вспомнил. И, и вот да, начинает, да, просто, да, просто да, топит, да. и человек сидит просто, он рад, что... Скажи и... мне, есть такое понятие у эзотериков. Я почему про эзотериков? Потому что у меня жизнь так складывается, что я рядом с этой темой всегда почему-то оказываюсь. Видимо, так я родился, что мне следует в этой теме поузнавать чего-то многого. Так вот, так. эзотерики, они, бывали у меня случаи, когда никакой структуры нет. Они подключаются туда, вот, в космос. Я сейчас угу. руками, ты, ты же руками в космос. Пожалуйста. Я вижу, вижу. И вижу, у да. них идет а, поток. Никакой структуры. Вот это, это худший вариант или лучше все-таки готовиться? Я за то, чтобы да, готовиться. Да, да фигня это все. Вот по поводу готовиться. Я сейчас об этом скажу. Давай я прям через пункт. Давай. Об этом. Угу. Да? Непонятная структура. Давай сразу об этом. Подготовка. Есть люди, которые себе пишут прям текст. Вот они прям текст написали сплошняком. Ой, это замороченный вот, вариант, да. Это вообще это, вот это дрочь. Так Простите не за такое слово, но это реально дрочь. Да. Ты напиши себе тезисы, сказать об этом, об этом, об этом и об этом. И все, вот ты поэтому идешь. То есть допустить и... свободную речь себе. это знаешь, как, это называется воздухом. Чтобы у тебя, у тебя было много воздуха. Чтобы ну, ты вот, мог. Вот спорить. как сейчас. Вот ты что, я правильно понял? Ты просто записал тезисы, и мы сейчас с тобой просто вот... Я записал тезисы и просто. О, Дим Соловьев, привет, Дим. Дим, А я привет. записал, да, я записал тезисы. А, и просто по ним иду. Вы, видишь, я, раз, я вспоминаю какие-то истории, я вспоминаю какие-то кейсы. Да, да. Это другие. круто. Это, да. То есть остается некая, остается некая живость выступления. Mm -hmm. Понимаешь, какая да. история? Что там? что по английски написали, не могу понять. А, так, Анастасия. да, и вот, и, и, и, короче, не надо писать себе текст. Да, вот так вот подробный, не надо себя мучить, а просто написать тезисы. И оставить эту живость, легкость, и когда ты можешь спокойно э, там кристаллить, да, оставить для фристайла. Вот у меня была раньше другая крайность. Я был настолько в себе чрезмерно уверен, что я думаю, а, и выйду за фристайлю что-нибудь. Вот прям на ходу там. А, Анастасия нам написала, не подготовить, подготовиться к провалу. Я перевел специально. А... Спасибо тебе, Анастасия, можно было и по-русски. А не, не, не, тебя... это, это, из серии, что надо вот эти понты свои показать, что английским я шучу, и Анастасия ради Бога, я прошу очень извиняюсь. Вот и вот у меня была такая проблема, что я думаю сейчас выйду на фристайле там походу что-нибудь придумаю. Ты выходишь тебя на и ты вышел как этот боец этот как он его ну скажи мне вот Последний. Мой тай. Да, Конор этот вышел, как этот. Сейчас я дам. Это неуместный пример. Почему? Потому что он готовился. Ну все. А когда ты выходишь такой на уверенность, думаешь, что готовиться не буду, там походу разберусь, выходишь, у тебя врубается стресс. Когда врубается стресс, пол башки выключается, и все. Ты по-любому, как написала Анастасия. Да, подготовка важна. Да, да. Вот, это значит, и, и, и последнее, что вот я подготов, подготовил, да, это 14-й косяк. Это читать по слайдам. Ты, блин, листаешь презентацию и тупо ее перечитываешь. Ой, ну, все ну, это вообще прям... фейл такой. Это, Не это... Неужели фейл... кто-то делает? Прикинь. <свят> Прикинь, делают, потому что и люди прям реально в этот момент отваливаются. Прям Это люди шесть. уходят, они засыпают. И, и, и прям буквально работал со спикером Можно было проекте. презентацию разослать просто по почтам и не приглашать никого. И вот работал, прям отрабатывал целую историю со спикером. Что на этом сайте, какой переход, какие-то... То есть, чтобы звучал один месседж... Нет, не так. Чтобы звучала одна формулировка, да, а человек читал другую формулировку. Угу. И у него складывался один какой-то месседж. Ну, ты прям он... заморачиваешься. Да, я вот так послушал тебя, ты прям по слайдам там дрочишь этих ребят. Ты понимаешь, хозяин. Ну, извините, история. за мой но... французский, ну вот у нас свободный формат, -то... очень извиняюсь. Ты вообще хозяин, площадки, как бы, хоть тут Мало ли, у нас девушки, которые там слова не очень. Ну, окей. У нас рубрика: «Из не мешки, ворочать, поэтому мы можете себе позволить. Вот про что я говорю? Про презентацию мы говорим, что так кто-то сейчас делает. А, ты говоришь, пони... что заморачиваешься, ты заморачиваешься. На самом деле да. И вот ты приходишь, начинаешь смотреть выступления, и ты потихонечку вот выявляешь эти микробарьеры, которые мешают человеку принять решение, там, купить или еще что-то. И их вот прям, вот их они в мелочах, понимаешь? Ты тут барьер, тут барьер, тут барьер снял, человек вырос. Понимаешь, как это работает? Это вот классика, поэтому... она, по-моему, да, психологическая. У человека убирают определенные барьеры, и в разных степенях, где эти барьеры убраны, у него расширение смотри как есть барьеры грубо, я и, очень грубо да. смотри есть есть барьеры в твоей подаче да вот в том как ты выступаешь в том как ты подаешь контент И есть твой внутренний барьер да вот неготовность ну я не знаю страх у меня раньше знаешь, какая была проблема вот я веду вебинар все круто все счастье феерия только я дохожу до продающей части все я как сдувался mm -hmm. все мне энергия падала ну, это там свои внутренние загоны, нужно было прорабатывать их. Вот такой был загон. Ну, то есть И две это... части, да, мы видим. А Первая – это чисто психологические, некоторые эмоциональные, а есть которые, состояние. А состояние, есть психологические, технические, которые учатся просто. Правильно? Которые, да, да, да, да правятся. По hmm. сути, можно спикера за два месяца, ну, прям, ну, прям круто подготовить. Два прям месяца, подготовить. да, хватает? за два месяца это и он он с речью своей поработает и состоянием со своим поработает и, и выступление. я кстати не для рекламы радио, я готовлю сейчас офлайн продукт у меня есть офлайн продукт именно по, по ты по, на очень онлайн как ну ты можешь про офлайн говорить что хочешь а не про онлайн я онлайн мне не интересен я вот понял что скучновато в онлайн хочется вот именно офлайн да? движухи хочется поэтому сейчас все продукты которые делаю они вот в большей степени ориентированы на офлайн вот. И там как раз вот будет все это отрабатываться. То есть эмоции, как влиять на эмоции. Как... Ты в Москве? Я в Москве. Это я на всякий да. случай, чтобы ребята понимали, где человек находится, если ловить, не дай бог. Вот, собственно, все ошибки, с которыми я встречаюсь. Если, если вы там у себя это выявите или там посмотрите, запросите обратную связь, уберите Ты мне вот пришлешь список, мы сделаем постец пост, пост э, к стрим. По стрим сделаем с, этим, с этими пунктами. Окей. Давай. Чтобы да не я забыли, вышел. просто ребята, а то у нас как раз мы укладываемся с тобой в час. Вот, час вряд ли кто-то будет пересматривать. Если ты можешь нарезать по кусочкам, я тебе пришлю. И выложишь ага. у Смотри, у нас тут вопрос. А вопрос: А чем онлайн выступление спикерства? Ну, выступление отли, отличается от офлайн. Блин, хороший вопрос, Анастасия. Хороший вопрос. Чем онлайн-выступление? Вы знаете. Вот первое, первое, что приходит в голову, это разные стресс-факторы. Кому-то легче выступать перед живой аудиторией, а перед камерой сложно. И наоборот. То есть это разные стресс-факторы. Это первое. То есть разного уровня может быть стресс. Это первая разница, что приходит в голову. Второе. Разная среда, Саня. Сред... Это... Ну вот, я и говорю, разная среда. Но офлайн круче. Там прям можно видеть, моментально видеть реакцию. То да, есть... офлайн а, можно ты... почувствовать, как некоторые говорят, спикеры. Ты чувствуешь да, аудиторию. А... В онлайне ты чувствуешь через чат, но чат надо попробовать завести. Если чат не заводится, ты не чувствуешь, и ты начинаешь от себя уже исходить. У тебя мнение не факт, у тебя мнение появляется. Вот. Влияние на аудиторию, а... мне кажется, в офлайне намного круче, потому что ты можешь. Ты, ты, ты, вот потому что, опять один... же, таки, Какая, что у нас есть в онлайне? У нас есть камера, и все, по сути. И искаженный и звук, чатинг. потому что звук, он всегда искаженный. А, и вот есть твои движения, но они в камере вот ограничены окошком. В офлайне, это мое мнение, в офлайне ты двигаешься, ты можешь и подойти, и потрогать это за ручку, и за другой какой-нибудь прибор у человека. Смотря какой тренинг у вас, да? Ну, разные тренинги бывают. Можно трогать за разные вещи. Вот, то есть это все очень помогает, мне кажется, чтобы продажи там потом бомбанули, бомбай лейло. прикольно, <с> старушка это? Да, да. И, короче, ты просто чувствуешь аудиторию адекватно. Если ты там смотришь, ведешь вебинар онлайн, то ты смотришь на аудиторию через призму своих страхов. Тебе кажется, что тебя никто не слушает, что ты никому не нуленький. Я с чем сталкивался, знаешь, вот сколько бы я с людьми не работал, камера, обычное техническое устройство 2020 века, ну, грубо. Как только ты ее включаешь и направляешь на человека, с ним что-то происходит магия какая-то. Психологическая настолько магия, что человек настолько меняется, что просто представить себя не можешь. Это вот что касается онлайна. В офлайне этого тоже нету. Там люди, там все окей. А тут камера, тут нет людей, но есть камера. И ну что-то настолько происходит, как будто там, бла, вот все, его выворачивает, запинается сразу. Чуть ли памперсы не меняешь. Ну Это реально, я видел это. Я сам, когда только начинал, это был 12 год, наверное. Нет, я с камерами дружил уже еще с детства, у нас группа была, мы записывались. Но, когда вот просто какой-то блогинг, ну, грубо говоря, на камеру, мы 3 минуты контента, 3 минуты видео записывали, 4 часа. Вот. Это вот вот я тоже видел таких людей, которые выступать на стадион не вопрос. Но камера все спазмирует, человек он там в оморок падает да. бледнеет. И наоборот, кто там на камеру вообще спокойно а выходит на аудиторию. и То есть это просто разные стресс-факторы. Все. Да. И тут надо и к этому привыкнуть, и к этому ну, привыкнуть. Мне кажется, это да, надо практик, практика, практика, практика. Вот, да. совершенно верно. Практика. И практика не 2-3 дня, а стабильная. Постоянно... Не практика. работают тренинги двухдневные, да, не да. работают все ребята. Как физкультура? Двухмесячный курс. Вот это прям а, методологи, психологи высчитали. Минимум, блин, два месяца, 8 занятий вот прям регулярных. Там ты и речь поправишь, и стресс-факторы свои изучишь. Ну, надо прожить все, и фиаско, и фурор Слушай, фуроришь. круто, круто, спасибо. Вопросов пока мы не видим. Не видим. Анастасия, спасибо, что поучаствовали в чатике в нашем да. отделе. Да, ребят, вот. спасибо а, всем. Слушай, на я думаю, что... На русском. Что ты Я да. думаю, что можем еще... Мне понравилось на твоей сцене тут вот это все красиво. Можем еще Мне тоже -то сцену... нравится, но у нас же 45-минутки формат. Ну, не то чтобы а формат, а же, формат, а наталья я, наталья я к тому, что я вообще стараюсь любой формат приводить стриминга, приводить либо перерывы делать, ну, 45, вот эти школьные эти истории, не просто же их так все-таки сделали, люди устают uh -huh. Мы-то, в uh -huh. принципе, с тобой можем болтать, на самом деле, вот ни о чем, бла-бла-бла, как это, да вот, Знаешь, американцы говорят, бла-бла-бла, и так вот еще пальцами делают Вот, а, то есть, вот такая история Но у нас, смотри, <laughs> на моей странице, Анастасия Крумина Я корыстно 25-го онлайн-вступления а, ну это вот, вот, пожалуйста, к Александру. Я думаю, вы знакомы. Знакомы, да. Ну, это, конечно, тоже же нет. Да, людей, да. Это чужих людей здесь нету. Вот, поэтому, пожалуйста, я уверен, что с Александром все это можно решить. А, мало того, Александр пришлет эти список из своих 14 пунктов. Мы сделаем пост, мы всех тегнем, чтобы вы не забывали своих звезд. Вот. Я лучше предлагаю с тобой... Если тебе понравилось, мне тоже нормально, отлично пролетел час, я считаю, вообще идеально. Да, вот. да. Мы можем подготовить с тобой какую-то еще душесчипательную. Видите, мне вот этот 12-й пункт мне надо проработать. У меня это. Вот. Мы еще что-нибудь придумаем с Александром. Я планировал на следующий четверг. Что-нибудь, я хотел Евгения пригласить, друга нашего тоже, по Битриксу, который эксперт, потому что Битрикс... Давай, давай его. Bittrex, я жучат так, что мама не горюй. То есть, там, у есть меня на... программеры, этот Битрикс и в хвост, и в гриб. Да, Вообще, да, да. что за дырявое Не знаю, будет ли у него время поучаствовать в нашей дискуссии, но мы можем с тобой как-то как, ну, встречаться... Какие-нибудь интересные темы Психология это всегда интересно Ну я всегда интересовалась психологией Психология влияния Как работает вот мысли. Вот это все очень интересно Особенно я знаю, что люблю вот эти исследования Вот врачи собирают там группу людей одну Группу друг людей другую И начинают их там по какому-то исследованию гонять И потом выкладывают эти исследования Очень интересно То, что вот если у женщины она говорит, что все мужики козлы Ей добавили 12 идеальных мужиков Через какое-то время и они все стали козлы То есть это не в мужиках дело Вот это 25 февраля, мужики хорошие, с 8 февраля, ой, с 8 февраля, с 8 марта мы потом отдельные эфиры сделаем, возможно. Мы скажем в этот момент, что все девушки замечательные, а сейчас мы говорим, что все мужики молодцы. Вот. Спасибо, Саш. Так, ладно. спасибо, Антон, что пригласил. Крутой формат, мне очень нравится. У нас, у нас в конце, не выключайтесь, у нас будет замечательная песня для под конец нашего стрима для мужчин. Для мужчин она мне очень понравилась, мне ее скинула моя мама, вот, поэтому это еще второй повод, чтобы ее послушать, вот. У нас не только такой вот формат, у нас еще и про семью мы думаем, поэтому, друзья, всем спасибо, кто был, у нас даже немножко онлайн повысился, видимо, Саша, твоя карма работает, вот. Пойдет. Все, всем пока, пишите, пишите ваши вопросы, возможно, что вы хотели бы еще с Сашей обсудить. А, что бы вы хотели, какие темы вас интересуют? Слушай, а мы технически. А? Извини, извини, что перебил. Да. А мы технически можем третьего человека подключать? Мы можем хоть 600. Просто, Не, я... просто экран у нас ограничен. И, я имею в виду в эфир Конечно Чтобы с конечно, кем же там поговорить конечно. Под, а, Скорее всего можем, это просто заранее надо планировать Вот и все То есть так вот спонтанно лучше это не делать Потому что это Любой А это у нас спонтанно как... получилось Неделя у нас да была на подготовку все, Да, то говорить. есть а, Вот эту сцену я сегодня сделал буквально Я не, не заранее то есть. А, и как ты же в своем пункте говорил Что надо все продумывать Вот это все, вот это не надо нарушать а то я рассказал свои пункты и тут же нарушает. Это все бородатые такие а девчонки, девчонки, не смотрите, что у него борода. Я знаю эту песню, что если у него есть борода, то ведь я... не надо вот этого. Все, у нас, вот у меня нету, на меня лучше смотреть. Кто тут маэстро? Все, друзья, Тогда выставим смешно, нормально. Все, ребят, спасибо всем были, слушаем песню. Пока.